Здравствуйте, меня зовут Александр, я сварщик-демонстратор группы компании ТСС. Итак, перейдем к функциям нашего сварочного аппарата. Первая функция аппарата – это сварка штучным покрытым электродом функциям ММА. Минимальная сила тока 20 ампер, максимальная сила тока 160 ампер. Есть две шкалы синергетического режима. Нижняя шкала синергетического режима показывает нам диаметром электрода, который мы можем использовать в правом и верхнем углу. Нам подсказывает под какую толщину металла, какую силу тока подобрать и какой диаметр электрода. Также присутствует индикация вентилятора рабочего, то есть работает он или нет. Также в нашем аппарате есть функция ВРД. Кратковременное нажатие на индикатор, примерно 2-3 секунды, он нам дает снижение напряжения от 12 до 24 вольт. Для чего это нужно? Если аппарат эксплуатируется в условиях повышенной влажности воздуха, либо имеет высокие требования к технике безопасности на объекта, аппарат как раз к этому подходит. Эта функция отключаемая. Либо мы ее можем опять-таки включить. Давайте ее пока включим, пойдем дальше. Дальше. В аппарате есть режим горячего старта. Горячий старт можно полностью отключить, либо выбрать его до 100%. Также есть функция форсажа дуги. От 0 мы ее можем полностью отключить, либо использовать на полную мощность. Также аппарат можно использовать в режиме теглифт. Режим теглифт — это использование сварки не плавящимся с электроном среди защитного газа, то есть аргонодуговая сварка, с использованием горелки, ручного включения потока газа. Итак, поварим на аппарате ТСС ЭВА-160. Настроим аппарат на примерной настройки. Будем варить электродами 3 мм, в 1355 мм. Варить в нижнем положении тавр, я думаю, будет не очень интересно. Поварим вертикальное положение снизу вверх. Толщина здесь примерно 5 мм, здесь 6 мм, с разной толщины. Поставим на все это дело 90 ампер, синергетика нам подсказывает, что в принципе мы укладываемся. Горячий старт 50%, форсаж дуги 50%. Основной ток 90 ампер, полярность у нас, обратите внимание, Полярность у нас стоит прямая. Давайте поставим обратную. Редко кто использует прямую, поэтому рекомендую варить на обратной полярности. То есть на электрододержателе у нас плюс, минус у нас на изделии. Контроль дуги проще, формирование ванны легче. Еще раз повторю, то есть у нас разнотолщинные Материалы положения у нас тавр. Варим мы снизу вверх. Электроды 3 мм в На прихватках собрано для ускорения. Штатный электрододержатель. Довольно-таки уверенно держится в нем электрод. Приступим. Все, закончили варить. Давайте шлачок объем посмотрим. Лучше закрывает лицо, потому что шлак летит куда попало. Заготовочка у нас довольно-таки большая, поэтому электрода не хватило. Че страшно. можно сказать про шов. Фарит довольно-таки неплохо, прерывов нет. Шов укладывает стабильно, несмотря на то, что это уони. Уони поджиг затруднительный, но, тем не менее аппарат довольно-таки справляется. Есть, за свои деньги аппарат себя полностью оправдывает. Так, но ну, все-таки решили мы зарядить еще один электрод. Под мою руку я чуть-чуть добавил -чуть ток, я поставил 85 ампер. Электроды у нас будут, продолжение нашего шва. Электрод у нас будет lb 52 у обратная полярность. В настройках ничего не меняли. Диаметр 3,2. Посмотрим, как варит он. Не дергайся. Поехали. Стабильно себя ведет электрод Варить комфортно По моему мнению У дса 2 прям Хорошие такие электроды Да, дорогие, но варить Они приятно Большие колебательные движения делаем Заготовки Я думаю, будет достаточно. Прям две секундочки даем остыть. Я думаю, даже на горячую, я думаю, нам можно. Отобьем шлак, пройдем с щеточкой. Ну, что могу сказать. Аппарат варит очень хорошо, достойно, могу сказать достойно. Подрезов нет, сплошность шва тоже, я бы сказал, приемлемая. Да, есть небольшие огрехи, вот, но довольно-таки приемлемо. Аппарат варит хорошо. А, обратим внимание, то что мы, у нас материал не зачищенный был, то есть ни одна, ни другая пластина не была зачищена. То есть обычные такие полевые условия, а, не лабораторные, Довольно-таки хорошо аппарат справился. Перехода, ну, переход виден, где у нас были э, Они и где LB52. Единственное, что я сделал э, Единственное, что я сделал, я убрал ток. Здесь вот видно. Я уже говорил об этом, да, убрал ток на 85 А. Потому что здесь каждый подбирает под свою руку. Аппарат достойный, аппарат очень легенький. Э, удобный. есть скрепление для ремешка, поэтому результат, сказать, сказать, налицо. Сами видели, разбрызгивание практически минимальное, аппарат с задачей справился, ну, собственно, я. Спасибо за просмотр этого видео, ставьте лайки, приобретайте данный аппарат, лично моя рекомендация, что аппарат стоит своих денег и при его габаритах очень достойный результат. Всем пока.